мои коллеги, ну, начну, пожалуй, с ответа на вопрос: э, почему представитель банковской безопасности на форуме по кибербезопасности промышленности? Ну, во-первых, я не всегда работал в банке, во-вторых, в силу ряда причин финансовой организации находятся на передовой борьбы с киберпреступностью. Информационная безопасность банков уже много лет имеет собственный комплекс обязательных нормативных документов от своего регулятора. Уральский форум по информационной безопасности проводится здесь более 10 лет. Поэтому, я думаю, нам есть что обсудить, так сказать, от нашего форума к вашему форуму. Прежде всего попробуем разобраться, в чем отличие банковской безопасности информационной от информационной безопасности промышленности. Во-первых, промышленное предприятие, как и любая организация, является клиентом банка и подключена к дистанционным банковским сервисам. Также в любом предприятии есть бухгалтерия, кадровые, административно-хозяйственные информационные системы, все то, что называют системой управления предприятием, ERP-системы. В финансовой организации и у промышленного предприятия обязательно есть информация, составляющая коммерческую тайну, персональные данные. Необходимо также поддерживать системы электронного документооборота, как внутренние, так и внешние. Все это объединяет сказать, ну, любое, сказать, любую организацию, сказать, и в этой части задачи и проблемы у нас общие. В чем же разница? Так разница в том, что банковский производственный процесс оперирует финансами, а промышленность материальными предметами. Наш, соответственно, наш основной производственный ресурс ⁇ финансовые средства. И похищать их можно дистанционно. И они являются, собственно, конечной целью злоумышленника. То есть не нужно искать покупателя или заказчика для киберзлома. Поэтому монетизация взлома для финансовой организации она происходит гораздо легче, проще и легче, чем для промышленности. И это Из этого следствие, что если сравнить так сказать, с каким-то бойцом, то информационная безопасность – это боец, который ну, не выходит из ринга и все время находится в хорошей форме. А для, для многих промышленных предприятий, ну, сидит за забором в каске, отдыхает, но в любой момент может прилететь кирпичом по голове, так что мало не покажется. Потому что для производственных предприятий, собственно, риски и последствия инцидентов, в том числе кибербезопасности, они могут быть гораздо более тяжкими, чем для финансовой организации. И в частности, закон 187 о критической информационной инфраструктуре, он... Направлен на то, чтобы привлечь внимание к этой проблеме. И не случайно мы на нашем форуме столько внимания уделяем этим вопросам, связанным с классификацией и защитой объектов КИИ. Конечно, в промышленности есть свои передовые организации по участию обеспечения информационной безопасности. Ну, прежде всего, атомная промышленность, средневые гиганты. Они на самом деле ну, уделяли информационной безопасности гораздо больше и раньше внимания, чем этим вплотную занялись банки. Но, тем не менее, и здесь разница есть в, чем? в том, что э, для производственного процесса э, ну, изоляция от внешней среды может быть обеспечена гораздо в большей степени, чем для банковских информационных систем. То есть банковские информационные системы связаны там, сотнями тысяч нитей с, со своими клиентами, партнерами, э, сказать, различными системами взаимодействия, платежными системами. И в этом плане в части решения вопросов защиты информации ну, нам гораздо сложнее. Хотя, так сказать... Э, то, что мы, как вот говорил Александр Павлович, то, что мы находимся за периметром, это еще не решает все проблемы, потому что все равно есть флешки, есть радиоканал, но, так сказать, это, понятно, немножко, так сказать, уже другие задачи. Ну, название нашей сессии «Прошлое, настоящее и будущее промышленной кибербезопасности в России. Чтобы понять, где мы сейчас находимся, куда движемся, начнем с небольшого экскурса в историю». Изначально информационная безопасность формировалась в коммерческом секторе как часть обеспечения правильного функционирования автоматизированных систем. Необходимо было обеспечить разграничение доступных пользователям ресурсов, исключить несанкционированное вмешательство управления автоматизированной системой. Основной угрозой был вандализм обиженных сотрудников и опасные эксперименты, особо продвинутых. А мотивы киберпреступников в основном сводились к нездоровому Сказать, мотивом нездорового самоутверждения. Для противодействия актуальным на тот момент угрозам было достаточно простейших функций аутентификации пользователей, разграничения прав доступа и ведения логов. И, а средств, все эти средства при этом являлись частью операционных систем СУБД приложений и управлялись подразделением информационных технологий. Поэтому с точки зрения руководства компании и бизнеса информационная безопасность была задачей подразделения информационных технологий. Данную форму обеспечения информационной безопасности условно будем называть IT секьюрити. Дальнейшее распространение информационных технологий на управление производством, инфраструктурой, финансовую сферу привело к повышению рисков, связанных с безопасностью. Появилась возможность монетизации взломов через вывод финансовых средств, а также путем шантажа или выполнения стороннего заказа на взлом или ddos атаку Одновременно развитие вычислительных сетей и возможность удаленного доступа Существенно расширил круг пользователей, а следовательно, и потенциальных злоумышленников. Начала формироваться профессиональная киберпреступность. В части организации процессов информационной безопасности данный период характеризуется появлением и развитием стандартов информационной безопасности, обязательных к исполнению регуляторных документов, а также с осознанием, что требования безопасности являются ограничениями на функциональность процессы разработки и эксплуатации автоматизированных систем. Это привело к осознанию внутренних противоречий между IT и информационной безопасности, некого конфликта интересов, и выделению подразделений информационной безопасности в отдельную структуру, которая обеспечивает выполнение внешних и внутренних стандартов, согласования документации и прав доступа. Данный период условно можно назвать ИБ-контроль. Дальнейший рост электронной коммерции, переход к дистанционному предоставлению финансовых государственных услуг, высочайшая степень автоматизации приводит к стопроцентной зависимости бизнес-процессов от достоверности информации, содержащейся в автоматизированных системах и возможности ее обработки. Степень цифровизации в настоящее время является одним из основных факторов конкурентоспособности как отдельных предприятий, так и государств в целом. С другой стороны, мы имеем дальнейший рост угроз со стороны киберпреступности. В настоящее время это высокопрофессиональные сообщества с миллиардными оборотами развитой специализацией и сформированным рынком преступных услуг. Это позволяет им эффективно выявлять и использовать слабые места во внедряемых бизнес-процессах, и цена ошибки в этих условиях значительно возрастает. Как следствие, происходит процесс ужесточения регуляторных требований в части информационной безопасности, а также выход этих требований за пределы традиционных функций подразделения информационной безопасности. Ну, на примере вот банковской системы можно сказать, что это является внедрение нормативных документов по, по анализу рисков и соответственно, на требований допустим увеличения уставного капитала банка в случае, если он не обеспечивает достаточное противодействие рискам информационной безопасности. То есть в итоге требования информационной безопасности начинают значительно влиять на бизнес-процессы компании, а во многих случаях и определять их. В современных условиях практически любое бизнес или IT-решение должно приниматься с учетом необходимости обеспечения информационной безопасности. Информационная безопасность должна сопровождать внедрение новых сервисов с момента постановки задачи, и участвовать в проектировании, разработке, внедрении и сопровождении автоматизированных систем. Решение нужно принимать в кратчайшие сроки. А сложности и разнообразие решаемых задач не позволяет свести процесс к механическому соблюдению установленных правил. Нарушение баланса между безопасностью и возможностью развития бизнеса в любую сторону приводит мгновенно к потере конкурентоспособности организации. Модель взаимодействия, в которой информационная безопасность устанавливает правила, а затем только контролирует их исполнение, становится тормозом развития для бизнеса. Таким образом, в компаниях с высокой степенью цифровизации, высокими киберрисками необходимо рассматривать информационную безопасность как часть бизнес-процессов, условно можем ее назвать «цифровой безопасностью». И, соответственно, подразделение информационной безопасности важнейший участник бизнес-процессов и напрямую подчиняется руководству организации. Говоря о способах взаимодействия, обеспечения информационной безопасности, наверное, нужно сказать пару слов о так сказать, возможности аутсорсинга функции информационной безопасности. Для подразделений, которые имеют собственную инфраструктуру, найти инфраструктуру, в основном это, на аутсорсинг отдаются задачи внедрения и настройки приобретаемых средств защиты. Так как содержать таких специалистов в штате невыгодно, для них нет просто постоянных задач и их невозможно загрузить. Вторая область для привлечения внешних экспертов является эффективным – это проведение тестов на проникновение. Помощь в противодействии атакам и в проведении расследований изломов. Ну, здесь связано даже не с нагрузкой, а с тем, что внутри даже большой организации для таких специалистов нет возможности так сказать, развиваться и поддерживать свой уровень. Ну Какие так сказать, сложности с возможностью там, полной передачи? на аутсорсинг функции информационной безопасности. Ну, Во-первых, чисто экономические соображения не всегда это выгодно. Во-вторых, необходимо учитывать недоста недостаточность полномочий внешних сотрудников, наличие ограничений по доступу к коммерческой банковской тайны персональным данным, обрабатываемым в организации, и недостаточность знания внутренних процессов компании. Ну, например, вот безопасность турбин, наверное, мы на аутсорсинг не отдадим сказать, посторонней компании. Ну, на мой взгляд, сказать, если говорить об аутсорсинге, то большие перспективы здесь открываются, когда мы передаем на аутсорсинг не только информационную безопасность, но и IT. То есть, когда предприятие полностью или частично отказывается от своей инфраструктуры и поддержки собственных приложений, переходит к использованию облачных платформ. Сейчас уже предлагаются облачные ERP-решения, электронная почта, документооборот, сервисы для совместной работы, сервисы для обработки больших данных. И для указанных типовых функций переход большей части малого и среднего бизнеса на облачные решения тормози тормозится лишь ассортиментом и ценой соответствующего предложения. Подводя итоги нашего обзора моделей обеспечения информационной безопасности, необходимо отметить, что несмотря на то, что исторически модели информационная безопасность часть IT, информационная безопасность часть контроля и информационная безопасность часть бизнеса появлялись последовательно, все три модели в настоящее время имеют право на существование. Для малых и средних предприятий, не слишком отягощенных требованиями регуляторов, модель информационная безопасность часть IT-подразделений, является оптимальной, поскольку не создает искусственных проблем, связанных с резервированием функций ответственных работников. Потому что в маленьком ИБ-подразделении эта проблема сразу же встанет. И не усложняет взаимодействие между IT-информационной безопасностью. безопасностью. Для предприятий с объектами критической информационной инфраструктуры и низкой динамикой изменений будет все же более эффективной модель информационной безопасности как часть контроля. При этом модель информационной безопасности часть IT информационная безопасность безопасности часть системы контроля являются наиболее комфортными и привычными. То есть я это могу сказать как сказать, представитель организации, который прошел все, все три стадии. В первом случае, когда ИБ часть IT, Информационная безопасность ничего не запрещает, раздражение у руководства не вызывает, а если что-то случается, все шишки падают на силу. Во втором тоже неплохо, когда информационная безопасность это только контроль. Постановка задачи понятна, на любой инцидент информационная безопасность может ответить. Вот служебная записка, мы это безобразие не согласовали, на риски указали. Построение работы по обеспечению информационной безопасности как часть бизнеса гораздо более сложная задача и, можно сказать, выход, совершенный выход из, из области комфорта. Необходимо участвовать в принятии технологических решений, формировании бизнес процессов в оценке рисков. И любое решение оно будет иметь свои плюсы и минусы. То есть какое бы вы решение ни, при, ни приняли, всегда может оказаться, что это решение сказать, привело к каким-то негативным последствиям. То есть либо вы принимаете жесткое решение, вы наносите ущерб бизнесу, либо вы принимаете мягкое решение и подвергаетесь риску сказать, кибератаки и инциденту информационной безопасности. Но с другой стороны, для сказать, компаний, которые активно используют информационные технологии, здесь выхода нет. То есть Потому что такой подход он дает явное преимущество в гибкости, и скорости принятия решений. И это при прочих равных становится рефа, решающим фактором успеха компании. Ну и в завершение сказать, пару слов о том, так сказать, что у нас, допустим, само наше мероприятие, оно называется кибербезопасность, промышленная кибербезопасность. В названии моего доклада… Фигурирует информационная безопасность в основном. Хотелось бы понять, собственно, сказать, что мы обсуждаем, о чем я вам рассказывал и что мы обсуждаем на форуме. Ну, Во-первых, хотел бы обратить внимание, что кибербезопасность это заимствованный термин. И в регламентирующих документах нашего партнера в кавычках определяется как способность защищать и оборонять киберпространство от кибератак. Термин «оборона» здесь означает вид активных боевых действий, предполагающих в том числе применение ответных, превентивных компьютерных атак на инфраструктуру атакующую, в том числе расположенную на территории иностранного государства, против применения любых средств поражения, по, министер... по мнению Министерства обороны США. Но Чуть позже так сказать, эти так сказать, предпосылки были смещены в совместном документе, Американского аналитического центра «Восток-Запад» и Института проблем информационной безопасности МГУ, кибербезопасность определяется как свойство киберпространства, киберсистемы противостоять угрозам, намеренным, ненамеренным, а также реагировать на них и восстанавливаться после воздействия этих угроз. Это также подразумевает активное противодействие, хотя и не так явно. Что касается информационной безопасности, то термин трактуется либо как состояние защищенности информационных ресурсов, независимо от формы представления, либо как процесс защиты информационных систем. Если мы посмотрим на третье определение, то здесь мы практически сходимся в ну, сказать, определение кибербезопасности, информационной безопасности, они совпадают. И в чем проблема так сказать, этих всех определений? То, что мы оперируем безопасностью информационных систем, а не безопасностью предприятия. Вот переход к этому сделан... Ну, Частично попытка перехода дана в, э, в документе Банка России, это четвертый пункт. И говоря так сказать, о так сказать, том, как нам рассматривать предмет кибербезопасности, информационной безопасности, я вот вчера придумал еще одно определение. Нужно переходить от терминов и оперирования понятиями информационной системы к и оперированию интересов организации. Это не вот в нашем случае тесного, взаимодействия, тесного скажем так, зависимости информационной, взаимозависимости бизнес-процессов, информационной безопасности и IT-процессов, это, на мой взгляд, более правильный подход. Соответственно, я предлагаю вот, темой форума и так сказать, темой наших дальнейших исследований считать информационную безопасность как способность организации противостоять киберугрозам в информационной сфере. И здесь можно использовать как термин информационная безопасность, так и кибербезопасность.